28 апреля, может быть, будет плохо слышно из дождя, плюс музыки. Я просто хочу зафиксировать, вот 11, да, а температура плюс, сколько там, 14. Вчера вот такие вот навесы сделал от солнца, не понял. Я как вчера и думал, что дождь будет, весь день дождь будет, плюс 14, еще температура. Это просто отодвинул я, чтобы светлее было, я вот тут работаю на столе. Вот так моя теплица. Плюс 14. Что, мало света что ли? Ну, можно еще отодвинуть. Ну, день, пасмурный, просто дождь будет весь день. Я не знаю, что это дало или не дало. Но удобно, допустим. да? Самую жару задвинул, не жарко. А утром и вечером уже сдвинул, и будет больше тепла. Ну, если надо, если будет тянуться. Ну, не знаю, я пока не знаю. Редиска растет как на дрожжах <смех> Привод Ну чуть ли не Вчера ж только волосинка была А это Тянется Не знаю, к первому Мая наверное не будет ничего А что я делаю? Вот <смех> После зимы у меня на улице яблоня росла Выписал я, нужно покупать районированный, то есть который на рынке продают Так выписывать оттуда Я из Украины выписывал вот, делать этого не нужно Нужно районировать Что-то не растет Но у нас таких не продает Это колоновидное То есть ствол И прямо на стволе яблоки Ну, прикольно, конечно Что вышло? Вот я после зимы пришел Ну, торчит корешок, он никакой Он сухой, вот такой был сухой Но я его отрезал секатором А тут зелененькая кора Значит, есть э, шанс Что сделал? Беру салфеткой, вот так вот обмотал И в такой целлофановый пакет И он где-то у меня... Я скажу даже какого. А, вот, кстати, 19 апреля. такое? А, ну, да, все сходится. 19 апреля просто в воду кинул, чтобы они откисли. Вот. А на следующий день вот так вот салфеткой замотал и в такой целлофановый пакет и в тепло. И вот они стояли. И вот. Так, щит такое. 28. Ну, 8 не считай, прошло. Вот. Вот этого не было. Вот оно было в таком состоянии, вот. А это повылезло. Почему? Ну тут э, корешки кое-какие есть. А вот тут нет вообще корней. Просто, это как, знаете, смородину, кто черенковал, черенки делаете, а там корней-то нету. Просто она, среза коры, дает корешки. Вот, я думаю, это даст. Вот это уже мертвое, я считаю. Это можно взять такой секатор, который с э, храповым механизмом и отрезать ее, чтобы не мешало. ну она сухая, я думаю. ну можно вот так вот попробовать по сантиметру срезать до зеленого дойти, но ну, я думаю вот это все будет сухой отрезать. Пытаюсь ренимировать это перегной. вот такие банки делаю, Вверх срезаю, потом еще вот так чуть-чуть полмиллиметра. потом переворачиваю и вот она там внутри стоит вот так. еще дырочки здесь по чего это дает, а то что я когда поливаю сюда вот не разливается Просто вот здесь вот дырка вот такая. Я смотрю, как она наполняется. И сливаю. Можно на подоконник стать куда угодно. Берите пол вот такие э, бутылки с водой. Это и для здоровья полезно, и для цветов. Но они над дешево стоят, эта вода. Можете минералку, можете обычную взять. Вот, ну, что-то там, признаки жизни есть. А тут вот, уже получше, корешки, я думаю, пойдет. Это перегной. Перегной. Ну, я бы не сказал, что хороший, но здесь сейчас хороший возьмешь. А в магазине брать, наверное, дорого. А посчитать, насколько это выгоднее брать машины, не знаю. Вот я машину взял за, ну, скажем, 4,5. Сколько они там привезли? Это вот мешки продают по 10 литров. Я что, должен этими мешками перемерить машину? Да ну нахрен. Я не знаю, как определить, насколько выгоднее. Ну, главное, что оно есть. И не надо в магазин бегать каждое раз пришел набрал сколько вот я пришел куча у меня укрыта от э, дождя чтоб не вымывала там все полезное Что? буду дальше делать 40 дней и все есть такие огурцы которые 40 дней и все. раньше нельзя было садить огурцы там даже и редис не рос, потому что ну что такое плюс 5 что будут расти какие там огурцы Редис здесь, ну он кое-как рост, но сейчас вроде бы начал, да. Потому что плюс 10 сегодня с утра было. Маловато, ну маловато. Будет редис расти, то есть огурцы. Я думаю, не погибнут, но и расти не будут. Вот в чем дело. Отапливаемая теплица должна быть. Я не знаю, как вот гонится за этими теплицами, а посмотришь по деревне, ну построил человек, стоит там, ничего не растет дверь это открытая, потому что там жарище. Уже. У меня было плюс 42. Вот. Ну, некоторые что делают? <клёх> Высокие потолки буквально до 4 метров, чтобы вся жара там была. Или по металайдеру делают. <клёх> Но все равно же жарко. Все равно жарко. Вот, я делал по-другому, там вложил слой иголок, благо у меня не острая крыша, а вот такая вот. И э, была температура, как и на улице, даже чуть меньше, потому что, ну, зайдите вот в бетонное здание при жаре, зайдите в бетонное здание, вот там разница сразу, замерзнете. А на солнце жара будет, пекло. Ну, так и тут вот, я даже... Э, вот у меня второй год киплится, и такие мысли в голову приходится все это неправильно. Совсем неправильно. Здесь я бы поставил или шифер, вот так вот, или лучше железо. Вот. Для чего железо? Чтобы снег не, не давил, не продавливал, а все-таки сползал. Солнце будет нагревать, он сам э будет сползать. Это первое. Вот тут не такие должны быть. потом, да, собственно, и ладно. И тут... Тут вот делать арки. Вот такие арки. И все. И не надо второй слой натягивать. Это очень неудобно. Я вот это натягивал. Ну, хреново. Возьми много. Руки постоянно вверху. Поработаешь немножко. Блин, руки устают. Вот. А так вот теплица конечно отаплять водяное отопление и земли и воздуха дорого да согласен по поликарбонату или армирована пленка еще не решил может просто пленка это другой вариант вот смотрите натянуть слой легко вот такой правильно натянуть и здесь натянуть и там правильно один. Второй слой не рядом натягивать, но ну здесь-то можно второй слой натягивать, как вот здесь натянешь, на голову будет падать, одному очень удобно. Так вот, здесь второй слой и не надо натягивать. Почему? А потому что вот будут дуги, понимаете? И все. Надо поднять, поднял, надо опустить, опустил. Тепло внизу, то есть не где-то под потолком вы обогреваете, вот радиаторы стоят, я видел. Ну и что получается? Воздух поднимается вверх и обогревает потолок. Нахрена это нужно? Потолок, блядь. Нужно вот. И вот так вот, если будет, вот так вот такие. Ну, скажем, тут сколько? Раз, два. Я бы три трубы проложил все-таки под землей, чтобы нагревали. Вот. И сверху, естественно. А как же? Тут радиаторы должны идти. Я не знаю как это сделать, но радиаторы внутри должны идти и, и все. Не теплицу обогревать, а именно эти растения. Это экономия и.. Ну вы там придете там, ну, в свитере, ну в шапке, но будет тут, скажем, ну плюс 10. Что, замерзнете что ли? Когда работаешь, не замерзнешь. Вот. Растение будет лучше. И влажность будет тут, и ну экономия какая. Или вы сколько пленки потратите и так, а если тепличный бизнес в деревне, там у них козырек, я не знаю, до 4-5 метров доходит, а сколько пленки нужно перекинуть? Вот. А зачем а, вот это вот железо? А чтобы солнышко не пекло? А как же? У меня и так вот 2 метра вроде бы, ну как в экономичном режиме, плюс тепло не, не туда уходит, а как бы... Даже некоторые вот были теплицы по 5 метров летом, да, летом, да, жара должна уходить. А на зиму-то они вот такой слой натягивали, чтобы как можно ближе. Но если ниже натянуть, уже неудобно ходить. И, собственно, это не надо. Вот натягивает дуги. что тут дуги поставить? Дуги поставил, пленку, сколько, не знаю, у вас она идет. Есть по 25 метров. Конечно, теплица должна быть длиннее. что тут вырастешь? Ну вырастить-то, что-то вырастить, что-то что заработаешь. Что то ничего не заработаешь. Вот такие мысли. А вот сейчас... А, отвлекся от темы. А огородом сейчас нельзя заниматься. Ну, дождь идет. Это хорошо. Э -э, буду садить огурцы. Почему? Потому что через 40 дней они уже там будут. А на проращивание у меня, вон, вон они. садиросаду да и все. И что я заметил? Тут плюс 10, на огороде плюс 10. Плюс 10 хе <смех> хе а какая разница, что тут, что там Разницы никакой Дуги поставил, на ночь закрыл э, День настал Открыл Вот э, И, конечно, вот так вот все лето Все лето И нужно думать на опережение Никто об этом почему-то не говорит Но на опережение нужно Чтоб ты был первым на рынке Вышел, никого нет, а у тебя уже есть Вот молодец, молодец Люди будут у тебя брать Пошарились, и они чего нету? А ты должен стоять на воротах, а не где-то там на Камчатке. Ворота, вот ворота, и ты стоишь с огурцами. И никого нету. Молодец. Вот я как делаю. На ворота меня никто не пустит, потому что там уже все схвачено, перехвачено. Вот. Вряд ли я не хочу с этими бабками сидеть. Я буду сделать по-другому. Я выставлю цветочки. А цветочки там никто не торгует, собственно это цветочки для заманивания. Потом человек приходит, и я ему буду предлагать огурчики. Помидорчики. Даже не помидорчики, а салат. Редис. Редис растет быстро. Салат. И огурцы. Вот три кита, на которых нужно сделать упор. И до первого между потом обрезать, чтобы вот это и брать пучковый огурец, чтобы он сразу раз пучком. Штук 10 завязей Берите штук 10. Больше, наверное, не бывает. Бывает 2-3. Ну что это за огурец? Это не огурец. А так вот до первой зависи, и все, у вас пучок распускается 10 одновременно. Если у вас будет там до 20-30 междоузли, и там будут огурцы, и главное ставят в, как сказать, в награду, что они, огурчики, созревают одновременно. Я извиняюсь, когда их там 30 штук, и пучковые, это сколько всего штук? А, уральские, как же называется сайт? Что-то уральский дачник, что ли? Там они бахвалятся, что там огурец вывели, пучковое великолепие, что одновременно, одновременно наливается 400 огурчиков. Ну, во-первых, что-то мне сомнительно, рекламировать можно все, что угодно. Вот 400 огурчиков это не может быть. А во-вторых, если они одновременно, то извиняюсь, сколько ждать, пока они вылезут, эти все одновременно, 400. не зачем, не надо. Если ты... Если, ну, если надо, так надо. Мне, допустим, не надо. Мне как можно быстрее. Мне не надо, чтобы 400 выросло. Мне надо, чтобы 10, но они сразу. Я их собрал, продал, на это место опять садить. И вот так вот должно быть оборот все лето. Вот я по-редиске, да, вот сейчас соберу и, и по новой сеять буду. Соберу и по новой сеять, чтобы за лето успеть как можно больше оборотов вырастить. И редиск это так, потому что ничего не растет. А выращивать лилии на потом, вот я сейчас смотрю, вот эта лилия интересная, да? Я вот сейчас попробую чешуйками их размножать. К сожалению, нет у меня денег на закупку лилии, а такие есть красивые. У нас зайдешь в магазин, они одноцветные. Или белые, или красные, или желтые. А в интернете я видел, но такие вот переливчатые. Да там роза рядом не стояла. Понимаете, вот что нужно привезти, а денег нету. Одна цена такая, не знаю, оптовая цена, но там много нужно брать. По-моему, 26 рублей. А розничная минимум я видел по 46. Ну, тоже нормально. Вот. Можно ли ли брать? Два месяца и уже цветение. Ну хорошо. И тем более азиатские они пусть ну чуть-чуть меньше чем там лаги бриды чуть меньше но они более морозостойкие и быстрее растут может и так же растут нужно надо просто заниматься этим тогда и будешь э, э, в курсе быть всего на огороде я. так вот дождь прошел весь день шел к вечеру довольно таки нормально вот что я делаю Делаю землю рыхлой. Собственно, я пришел к выводу, вот как соседи делают. Ну, смысла нет. Я раньше тоже так делал. Ну, пусть она вот так вот скопала лопатой, да. Потом плоскорезом ее перелохматил до состояния мелкой консистенции, как песок Потом дождь пошел, потом солнце и все. И она опять становится как кирпич. Вот, вот этот булдыган, да. Он полежит на солнце пару дней. И его головой не сломаешь да ничем поэтому я вот так вот завожу иголку много не надо ты уже по-моему третий год так чтобы только покрыла а потом плоскорезом вот так вот засыпаю такие игры а потом плоскорезом все это перерабатываю И много не надо зачем будет что получается иголка с иголкой такой слой она ничего не будет давать она должна быть именно в земле а еще лучше я сначала делал в борозду почему а там всегда сыро дождь идет вода сюда стихает тут конечно пересыхает ну, подсыхает а тут всегда-то влажно тем более ты утапливаешь туда и она постоянно в земле а в земле микроорганизмы начинаются процессы и она вот не из превращается сначала в черную а потом вообще рассыпается и потом в бороздах все равно ты что-то делаешь, сюда э, земля скатывается, берешь подборной лопатой вместе с этой перегнившим, так сказать, удобрением и сюда. Люди, я знаю, привозят э, э, шелуху от кедровой шишки, засыпают. Ну тоже факт. Ну, я думаю, в иголке оно одинаковое. Что в этой шелухе, что в иголке, по-моему, вещества одинаковые. Просто где же я шишки-то столько возьму? Ну не шишки, а это шелухи. Аголка, вот у нас лесок там недалеко. Ну тут туда привез, перелохматывался, тем более после дождя. Легко будет. Легко и нужно, потому что не дать пересохнуть, это пересохнет как конец. Вот пока еще светло. Буду перерабатывать. И что хочу сказать, я заметил, земля рыхла становится. И к осени ее не будет Хоть одну иголочку Не найдете Честное слово говорю Вот так я и делаю Землю рыхлую Урожай Вот на Урожай Вот видите огород А туда надо завозить Я хочу вообще весь огород завести Вот это мой огород Тут еще копать надо вот все это завозить и перелопачивать. Трактор сюда не заедет, естественно. А если будет баранит то я извиняюсь, боронить, да хоть пахать, просто вывернет. Только что дождь пошел, вообще. Опа и поплыли. буксовать будет или так на колбасе? потому что земля должна быть рассыпчатая, а не такая, как тут просто годами все. Выбиралось и ничего не удобрялось. Навоз ничего не даст. Именно иголка даст э, то, что почва будет э, рыхлая а, вот, а потом э, превратится в перегнуть. Конечно, лучше песка вести, но э, я не олигарх, только песка это. Я не знаю, сколько машин уйдет сюда. Да, песок один раз завел, покрыл ее, э, всю землю покрыл, вот, переработал и ничего не будет. Но песок не дает э, удобрения. Даст. Да, он даст рыхлую землю, но удобрения не даст никогда Это первое, второе, песок дорого А это бесплатно, просто твой труд Работай, вкалывай Вот, и будет земля Желательно не длинную иголку, а короткую Там я все иголки взял То есть с елки, под елкой было А тут уж, ну Все равно на весь огород не хватит Урожай по картошке могу сказать, что Ничем не хуже был ну потому что только внес И вот по иголке еще можно сказать И не то, не как песок Внес и, и все, успокоился Нет, каждый год надо вносить Даже вот так вот Вот это вот ä, ä, Перепреет, нужно еще добавлять Перепреет еще как мульча Перерабатывать, пусть она перерабатывается Сама по себе И еще, чуть ли не важное Вот кстати, нет Чуть-чуть э, попозже Вот, вот такую шишку нужно армировать Иголка не пойдет ну, грязь будет Тут. вот эта иголка превращается в ничто вот уже становится в ничто превращается она просто туда уходит под ногами а это долго будет лежать вот такой такой по крышишкой а потом э, иголка туда пойдет и причем иголка носится прилипает все равно там грязь прилипли иголки и пошли туда смотришь уже нету она вся во дворе а с этой ничего не будет тоже бесплатно так, хочу, хочу сказать самое главное, что завтра, сегодня 28 апреля температура земли плюс 10. Что я хочу? Вот еще никто вообще там ничего не делал. Все черно. А я хочу посадить, ну, наверное, завтра огурцы. под вот, пластиковые бутылки. Вот такие вот. Вот сейчас температура земли плюс э, 10, воздуха тоже плюс 10. Не знаю. Штук 5 посажу на пробу. Для чего? Ну, для того, чтобы обогнать других. Чтобы у меня быстрее были огурцы. Нет, даже земля теплее немножко. И тут даже плюс 12. Ну, все равно для огурцов надо, ну, не знаю, плюс 18. Хотя бы плюс 15. Дело в том, что утром может и плюс 5 быть. Температура воздуха после дождя тоже опустится. Не будет идеальной. В общем, завтра посмотрю и решу уже что делать